Бизнес, которым сейчас я занимаюсь, мне знаком с 2000 года, когда меня пригласили на руководящую должность одного из предприятий. После чего возникла мысль о продолжении самостоятельной работы, производства которые вы сейчас видите, связано с изготовлением профилегивочного оборудования, листогибов, ножниц, галетин. Удовольствие не только финансовое, то есть это свобода, но и определенное как бы, наслаждение от того, что занимаясь занимаюсь любимой работой, любимым делом. Я считаю, что в ближайшем будущем мы достигнем качества общеевропейского. Я вижу перспективы своего бизнеса и хочется работать плодотворнее и больше с надеждой на лучшее будущее.